Привет! Меня зовут Вадим, это компания «Видеодоска», и сегодня я вам расскажу о некоторых фишках и преимуществах при работе в наших студиях при использовании планшета. Итак, когда у вас в руках планшет, вы отлично смотритесь в кадре. Более того, вы можете снимать без оператора, вы сами решаете, когда начать трансляцию, а когда закончить. Вы сами решаете, в какой вид облечу вашу мысль. Возможно, это презентация, картинки, видео, 3D или страничка вашего браузера. Вы не забывайте сказать что-то во время записи или тем более во время прямой трансляции, потому что планшет выступает в качестве чек-листа вашего выступления. А также в наших студиях для этих целей есть телесуплер. Большой функционал планшет берет на себя при управлении графикой при помощи сенсора. У нас есть об этом отдельное видео, вы в фрагменты его видите сейчас на экране. Если хотите посмотреть это видео целиком, пожалуйста, кликайте на угол экрана. В какие комплектации наших студии входит планшет, а в какие не входит, вы можете посмотреть на нашем сайте, ссылочку я оставлю внизу. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних событий наших студий. С вами была компания Видеодоска, до скорых встреч, пока!